Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы опять на аэродроме, рядом планера, но посмотрите, какая штука. Посмотрите, какой конь-огонь. Это все-таки не планер. Это настоящий вертолет, причем вертолет-то огонь. Знаменитая БОЗ-105. Посмотрите, какая штука для тех, кто хочет поприодробнее все узнать. Но это легендарный вертолет. Во-первых, посмотрите, окраску. Как этот цвет? Он во всех, со всех ракурсов разной расцветки. То есть я его как не увижу, этот вертолет, думаю, нет синий, нет фиолетовый, нет еще какой-то. То есть он приливается, особенно в закатных лучах солнца. Ну и, конечно, будете смеяться, что, ну, Волков, ты что, вертолет оцениваешь по цвету, но ну, в конце концов это красиво. Я, друзья, оцениваю этот вертолет по вот этой втулке. Вот это вот чудо инженерного искусства. И, конечно, кто в теме понимает, это... Как она там, жесткая несущая втулка, моментная несущая втулка. Ну, в общем, это штука, которая позволяет этому вертолету спокойно делать мертвые петли. То есть это единственный, наверное, вертолет, ну не единственный, но почти единственный, который крутит из гражданских единственный, да, который может крутить мертвую петлю, пилотаж и так далее. Red Bull is still flying with four B-105s in Europe and America, and their aerobatic shows are well-known. It's uh, made by Messerschmitt Bokalbohm. It's a German helicopter. The process took, like I said, a year and a half to buy the helicopter and, uh, and then think it out and modify it and teach myself how to do aerobatics and, and then do the aerobatics and then get certified for it. So, that, so I can do aerobatics on a regular, regular basis. So, so that's technically how I can do it. It's, it's just from those modifications um the g's are fine i keep it down pretty little almost everybody that goes up with me thinks it's going to be you know really radical and hard and and violent it's not that way at all i literally fly it through all the maneuvers so it's a it's a smooth when i do a loop it's nice and smooth when i do roll it's, it's it's smooth it's not uh it's not violent it's not uh doesn't I don't over G the aircraft. I never go over about three Gs is about the max when I do an air show. And negative, I go down. I used to go to negative one point zero, but I keep it between and on a whole air show routine somewhere between point zero one and zero two Gs to a positive two point six, two point seven Gs is normal, and I can do my full routine inside that envelope. А, две турбины, то есть эта штука дико надежная, вылетела одна турбина, можно лететь на второй И Костя уже так делал. И вообще вот, вот, вот смотришь, вот, вещь Это вот не какая-нибудь там угол и перделка, а настоящий вертолет еще, как из мультика Вот смотрите, как он сейчас светит, как стрекоза а -а -а, Огонь, огонь, огонь Костя, расскажи, как так получилось, что ты... Ты все больше меня рассказал про него нет, стал его счастливым владельцем. Как у тебя вообще идея возникла такой шикарный вертолет купить? Константин улетает на планере. Он приехал ко мне в гости, прилетел. Знаешь, как он А вы мне прилететь в благородному дону, к другому Дону в гости? Вот. Я его все пытаюсь попросить про вертолет больше рассказать, но он стесняется. Так, хороший вертолет. Весткий противотанковый вертолет. Противотанковый? Два, два я билет. же рассказал Нет, сверху втулка какая-то. Хоть пощ, по, понюхать внутренности. Ого-го-го-го, это что здесь? Масло. Масла много. Друзья, я, я еще тот вертолетчик. Я вам про планер больше не рассказать могу. Но про вертолет хотя бы показать. На кости куда можно нас запустит. Спасибо ему огромное за это. Видите, в гости пригласил человека и мучу. А это что за штука? Турбина. У -у -у. Вот такая вот. Красно. Вот такая вот турбина. Алисон. Да. Ну, как это красиво, друзья. Это вот инженерный, эм, как бы так сказать, покультурный. Я даже не могу сказать культурно, а бескультурно на канале дети. Но вот ты смотришь на это, и ты понимаешь, вот это же вещь. Это вот каждая пупочка. Это пир инженерной мысли. Сейчас так уже не делают. Очень красиво. А звук, какой у него звук? Ну, компоновка, как вы видите, классическая. Винт четыре лопасти. четыре лопасти, почему хорошо? Потому что меньше гармоник. Самый хреновый винт для вертолета, это двухлопастной. Как на всяких там Робинсонов и так далее. Это багажник? Да, из шлечного Друзья, ну это нам реально несказанно повезло, а, лест... а лестница, чтобы Вин... зачеплять, ну вот столько тут места, да тут я могу жить. Не, ну вот это до бак еще, то есть, соответственно, вот это то... тоже можно, вот. дай-ка я залезу, посмотрю, могу ли я тут спать. Так, а здесь носилки встают, санитарная версии. Да? Да, доп-бак вот этот второй убирается, сейчас да. встанет туда Волков, в... надеюсь, вне санитарной версии. Так, держи крепко, сейчас я сюда, идти. Ну-ка, друзья! Вот представьте, летите вы вот так на вертолете, летите и захотели поспать. И вы вот так думаете, О, а! Они вздремнут ли мне? И все. И можете даже закрыться. Посмотрите, от волков и лисиц, от диких зверей. И, кстати, это.. Ай-яй-яй! Выпустите! Ой! Это я вам скажу. Ну, понятно, что с собой в путешествие можно палатку брать. А если дождь? А если. Ой, ураган. А если холод и голод? А, а на самом деле, на этом вертолете, этот вертолет был на... Кость, получается, он был на Белинговом проливе, да? Да. Вот. Он долетел... Ну, собственно, он и сюда долетел как-то. Две гидросистемы. Две гидросистемы, пожалуйста. Если, такие а, если одна накрывается, автоматически подключается другая. Ааа, какая красота! Друзья, это, вот, это настоящая авиационная техника, это когда говорят там, вот там, вот, вот она настоящая. Конечно, это очень дорого, даже думать страшно, сколько, но это, правда. не правда, знаете, недорого. дорого. Там второй двигатель. Ну, это а два. Как, как бы два двигателя это всегда хорошо, отказал один, видишь на втором, отказал второй, садишься на авторотации. Винты, большая инерция, соответственно, авторатирует этот вертолет великолепно. Где-то на просторах YouTube есть ролик, даже как этот вертолет авторатирует. Да? Это да, есть, но великолепно они авторатируют, они уже ровно Да? 1 к 4. Взу. Нет, я вижу, что запас по времени переходит на авторотацию. Фактически. чтобы, вот, чтобы кто-то делал вынужденную авторотацию. Ну да, <с> один двигатель стал, второй топливо кончился, то один двигатель стал, и ты понимаешь, какие-то проблемы. Да, надо... уже просто готов, просто готов, ты приземляешься, и уже все. И... А на авторотацию просто вертолет переходит. Если двигатель стал, нужно там, облегчить, я так понимаю, роторы, что-то что сделать, и Шар. на это есть, и на, если двигатель с легким ротором, с легким винтом, то есть там одна секунда. А на таком винте, посмотрите, винта какой? Го -го -го -го. на таком-то можно долго думать целых три секунды заходит наш планер на посадку какой-то через два <связывая> <связывая> черт друзья ну мне хочется сделать из этого вертолета чудо <связывая> поэтому <связывая> я <связывая> но это мне Байки рассказывал что три Да, как выглядит приборная панель очень она выглядит серьезно по да ты, ты ты ты ты ты ты ты ты этот кнопочек вот так ну и сверху тут немножечко тумулировочков всяких Вы же понимаете да я еще тот обзорчик я на вертолете конечно летал но не сказал бы что я тут сильно в чем-то разбираюсь ну классический ручка педали планеристы кстати легко учатся на вертолет и наоборот пилоты вертолета великолепно быстро переучиваются на планер вот константин этому яркий пример Ноги, руки, все быстренько скоординировать. Ну, потому что на самом деле у вертолета тоже ручечку нужно там тремя пальчиками, там не сучить ею там и так далее, и педальки. В общем, все очень похоже. не как у самолета. Верто... С вертолета переучиться на планке намного легче. И.. Как сказал мой инструктор Мэтью, у которого я летал на маленьком вертолетике. Такой двухместный раноботик есть. Вертолетик. Может, с этих съездим к Мэтью, сделаю про него тоже какой-нибудь обзор. И главное, что у моего друга Саши есть вертолетик такой. Знаете, сколько у меня всего есть, я еще так обзор не сделал. Ну, потому что коронавирус Саша никак приехать не может. А я раньше-то и не думал, что это надо. Вот, да, вот вам давай, сделаем. Давай. Все, про вертолет пройти, я не узнаю здесь. Во, друзья, представляете, вот канал Мечта летать. Вышел на новый уровень продукт плейсмен. но на самом деле действительно, хорошего человека найти, кто разбирается в теме, это тяжело, поэтому вот видите, мы показали вам немножечко где это все можно найти ох ну согласитесь, огонь, стрекоза огонь завтра, я думаю, Константин ее запустит к взлету подготовит к взлету, заведет она начнет трахтить, а я буду уговаривать его, здесь валяться на траве и кричать, подними меня в небо на 30 секунд вот, чтобы хотя бы с воздухом показать Знаете, как это жик-жик-жик-жик-жик не знаю, уговорю, вот сейчас поедем домой шашлык жарить, я надеюсь, за, за ночь я его уговорю да, смотри, что наливать мясом буду кранить, баранины купил вкусный Фу, так что продолжение следует, друзья Вот пока мы так вот, вы хотя бы увидели, что какая штука бывает мне она очень нравится первый раз я увидел на аэродроме ее 3 или 4 года назад 4, правда 4 года назад ну тогда еще в вертолетах так не разбирался а когда костя начал летать на планере мы много сидели много разговаривали и его на самом деле еще бы разговорить он расскажет по путешествии как он летал через всю страну через плата путарана через камчатку камчатку или камчатка чукотка. камчатка чукотка и а назад там чуть чуть ли не через монголию в общем, представляете ух контент огонь отлично полетали сегодня три вылета на планере вот вертолет прилетел классно, вообще рай, друзья, рай на земле при этом, ну вот, чтобы сюда прилететь ничего не нужно было Тут пространство, аэродром нерегулируемый подошел по радио, сказал на частоте я хочу приземлиться, и вот приземлился мало того, ну просто вертолет большой вот там у нас находится Лобатим населенный пункт, где я, собственно, я живу и там есть тоже поляна, на которую можно приземляться ну, на Робинсоне и на мелком этом работате, потому что такая шикарная машина большая. Она кемпинг просто весь разметает. Такое чудо. Ну хотя, конечно, народ бы сбежался. Эх! И завтра, завтра мы на этой штуке полетим. На Планер заходит через солнце. Какой хороший день! Какой хороший день! Какой хороший пень! Эх! Да! Рай! И что немаловажно райское регулирование воздушного пространства за что огромное спасибо соответствующим органам не до ног встретить до завтра понял а потом винта уже от винта я еще не пристегнут кошмар О, этот звук турбин Громко. То есть пока наушники, видите, не нужны.